Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис с зеленой фасолью. Для этого нам понадобится рис, зеленая фасоль, финики, перец болгарский, морковь, лук красный, чеснок, базилик, соевый соус, масло растительное, сахар и соль. Для этого отвариваем до готовности рис. Лук и чеснок мелко нарезаем, у фиников убираем косточки, тоже нарезаем их. Морковь натираем на терке, перец режем соломкой. В разогретом масле обжариваем лук, чеснок и базилик, жарим одну-две минутки. Все перемешиваем, жарим, пока лучок не будет мягкий. К нашему луку добавляем морковь, фасоль, финики и перец. Жарим еще 3 минутки. Жарим, помешиваем. К жареным овощам добавляем рис, соевый соус, сахар и соль. Все хорошо перемешиваем. Убавляем огонь, накрываем крышкой. Даем постоять несколько минут. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!